Привет, друзья! моего канала, просто зрители. Сегодня покажу вам такой простенький, быстрый, так сказать, рецепт. Сейчас собрался пойти на дачу. И хотим павлика по приготовить рыбки на углях. Здесь вот у меня вот есть вот такой вот сон, уже разделанный на куски. Это, знаете, коптил сама как-то и отходы остались, то, что там на купчение не пошло. Поводики вот эти вот здоровые перья. Но это все не выкидывается и можно приготовить очень вкусную, очень вкусную штуку на углях. Запечься это дело. она все жрненькое, свеженькое. Очень вкусное. Для то нам понадобится сон. Ну здесь наверное килограм полтора-два у меня. Сейчас мы его просто присаливаем. Присаливаем хорошенько. Мелкой солью обычной. Так, присолили. Теперь посыпаем. Хорошенечко. Свежим молотым перчиком черным. Для аромата. Так. Очень хорошо подходит к рыбке. Сушеный кориандр молотый. Можете потолочь, свежий взять под зернышко. Ну, возиться. Не будет даже же выстрелиться. Просто засыпаем хорошо кориандром. Очень хорошо к рыбке заходят. Дальше натираем цедру лимона. Только желтенькую часть, самую пакучую. Сок лимона нам здесь не нужен. Аромат Так, вот, цедра лимона натерта. Затем берем. несколько зубчиков чеснока может нам пожаре и даем через дайте через через, через наклада чеснок лимончик хорошо дружит между собой тарианда дополняет все это дело готово Так, и теперь в эту смесь добавляем ложку томатной паточки, значит больше, вот так, две. Две ложки томата добавили, и теперь все это дело перемешиваем. Слом рыбка жирная, и очень хорошо добавить в нее немного кислоты. Но если добавить лимонную кислоту, вот на этом этапе, то рыба начнет у нас вариться до того, как я с ней дойду до углей. Все, сейчас наш маринад готов. Пахнет очень здорово. Попробуйте. Очень простой маринад, но очень вкусный. Смотрите, какой цвет у рыбки получается. Да? Любите имбирь, можете добавить имбирь. Все что угодно, что такое к рыбки. Я говорю, мне нравится. Вот. Вот, видите, какая штука. Все. сейчас закрываю банку иду на дачу пока нагорят угли туда-сюда промаринуюсь на меня может быть час может быть чуть-чуть больше и будем печь смотрите продолжение все увидите не переключайтесь ребят ну вот сама сейчас будем жарить на углях вот он промариновался такого красивого цвета здесь у меня еще рыбка и курочку шарабан все, народ, шарабан да и уголочек сюда. рыбу ставим на угли жар не сильно большой был потому что рыба толстая и надо как бы ее потихонечку пропекать все, минут 15 20 и как раз шарабан зайдет шарабан ставим на 35 минут курицу уж хорошо пропечь готовим переворачиваем время от времени это все дело видите запекается потихонечку все готовим потом посмотрим что получится так ну вот 5 минут с одной стороны Поддержали рыбку. Сейчас держим, переворачиваем, ждем еще 5 минут с другой стороны. А потом уже смотрим по ситуации, как она подпеклась или нет. Вот, получается вроде ничего так. Так ну вот, друзья. Начинаю с картинка вырисовываться. Смотрите, здесь уже кипит рыба. Значит, она прогрелась насквозь. Сейчас еще маленечко, минут 5-7. И можно будет снимать. Маленько дать ей отдохнуть и подавать в столу. Так, народ, ну вот все. Сом готов практически. Смотрите, что у меня получилось. Так вот. Вот шарабанчик. Вот маленький цыпленочек. Курочка. Рыбка. Шарабанчики. Все пропеклось. Курочки, сок идет прозрачный, белый. Значит, все готово. Ну, рыбка там без разговора в очереди. Все отлично. Ну все, друзья. Кому понравилось быстрое приготовление еды на костре. Ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось пальцы вниз. пишите свои комментарии. Забывайте подписываться на канал. Скоро осень. Будут новые рецепты вяли на рыбке. Очень много идей. Чего вам показать будем делать. Ну все, всем до встречи, всем пока.